Хочу заметить, что демократия, она изначально несправедлива. Точно так же, как и любая другая политическая система. Предположим, что у вас в стране 40 лет каждые 4 года проводятся совершенно честные выборы. И каждый раз какие-нибудь демократы побеждают с разницей в 1%. На первый взгляд все выглядит абсолютно честно. Но по сути получается, что мнение почти половины населения совершенно не учитывается на протяжении десятков лет. Впрочем, в других политических системах мнение народа учитывается еще меньше. И важная задача для любой демократической страны – найти такую систему выборов, чтобы власть достаточно легко переходила из рук в руки, в том случае, если народ оказывается чем-то недовольным. То есть совершив смену власти, народ выпускает пар, а профессионалы на местах остались при своих должностях, и все остаются довольны. Таким образом, методом пробы ошибок в Америке нашли свою систему которая позволяет стабильно менять правящую партию. Ну вот они так придумали, что президента выбирают в конце концов представители штатов. А почему это сделано? А потому что если бы президент определялся обычным большинством голосов, то республиканцы вообще не добирались бы до власти последние лет 20. Потому что они постоянно проигрывают большинство демократам. Американская система выборщиков нивелирует эту разницу. И получается, что голос сторонника демократической партии стоит меньше голоса сторонников республиканцев. Это сделано сознательно для выравнивания шансов на выборах.